Ягода-малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная, как Динка, хлопает глазами влево-вправо в потолок. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать Фарминг Симулятор 22 и делиться с тобой самыми актуальными новостями по этой игре. В данном выпуске я назову несколько причин, почему же не стоит играть в Farming Simulator 22. Да, у нас был уже выпуск почему стоит играть в него, но есть, друзья, и обратная сторона, ее мы тоже не можем оставлять без внимания. Ну а пока ты смотришь, влепи, пожалуйста, лайкос под данный видос, мне очень нужна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду, как обычно, радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как FS22 и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну, во-первых, хочу сказать, что релиз фарминг-симулятора 22 назначен на 22 ноября текущего 21 -го года. Но у многих игроков появляются сомнения, зачем мне брать эту игру, да еще и за такие большие э, деньги. Ведь она ни много ни мало на том же стиме стоит аж целых почти 2000 э, рублей. А это, согласитесь, немалая такая сумма. И не каждый может за такие деньги приобрести себе игру, ну, уж явно не самого топового класса хоть у нас ферма 22 и считается передовой в данном плане в данном жанре да но тем не менее некоторые люди считают что она не стоит своих денег я с такими людьми отчасти полностью согласен для многих фанатов и ценителей жанра все линейки фермер симуляторов ферма 22 является очень ожидаемым проектом и многие ждали ее с нетерпением только лишь для того чтобы посмотреть на совершенно новый контент В принципе для чего мы и ждем серийные какие-то игры чтобы в новой игре появился какой-то новый Новый, будоражащий и захватывающий дух контент Чего у нас, судя по скриншотам и различным трейлерам Которые выкладывают разработчики сейчас периодически перед релизом Мы, к сожалению, не наблюдаем очень многих вещей Которые можно было бы добавить и сделать игру гораздо лучше Лучше имеется в виду не просто тупо скопировать Какие-то уже существующие модификации с прошлых версий И добавить в их игру А именно какой-то новый процесс, новый геймплейчик Я понимаю, что некоторым достаточно и старой механики. Как у нас раньше и было Но новая игра, игра, но она, она и на то и новая Чтобы привносить что-то более-менее новое Помимо только добавления винограда Там изменения животных Там добавление какой-то совершенно новой актуальной техники Этого, друзья, недостаточно Нужно вводить какой-то новый контент Для того, чтобы действительно повышать стоимость До таких невероятных цифр, да И продавать ее Так вот, многие люди недовольны теми моментами Которые они ожидали увидеть в 22 ферме Такой, например, момент, как добавление физики Или же какая-то реалистичная грязь этого ничего у нас не будет и это уже разочаровывает Еще одна причина почему игра не стоит таких денег Но по большому счету мы видим просто-напросто небольшое переиздание Или как это сейчас модно называть Мы видим просто ремастер 19 э, фермы Остался тот же самый движок Никаких новых улучшений у нас точно в игре не будет заметных Даже невооруженным взглядом То есть можно будет наблюдать всю ту же картинку Можно будет наблюдать всю ту же механику Там с контрактами, с той же самой разработкой полей Да даже элементарно я не заметил не по трейлерам, не по скриншотам, чтобы кардинально изменили систему параллакса, которая бы, например, более-менее отчетливо делала наши те же самые поля как-то объемнее, реалистичнее, да, и у нас не было такого впечатления, что мы топчемся просто по чистому листу бумаги, да, на нем ничего не происходит, просто меняются картинки. Так вот, ожидание реалистичности в новом симуляторе, к сожалению, отсутствует а целиком и полностью, мы увидим ровно все то же самое практически, что и в 19 ферме в плане визуализации. Лично мне, например, очень сильно не нравилось ферме, как выглядели вот эти вот ломанные а, изменения нашей, например, пашни, они очень были сильно под большим градусом сделаны и у нас каким-то образом даже если мы сворачиваем влево-вправо а, пашня вела себя совершенно нереалистично, она каким-то неестественным образом ломалась, что в принципе а, пригожа для какого-то мобильного симулятора, но не для того, который использует по максимуму ресурсы твоей системы ни в коем случае, уважаемые разработчики такого быть не должно, особенно за такие огромные деньги. Сделать его уже нормальную почву. Позаимствуйте вы, например, со своего же сноураннера, которого недавно анонсировали. Ту же технологию взаимодействия с землей и с грунтом. Там, там же все это уже сделано, все уже реализовано. Это же не такая запатентованная технология, которую там нельзя использовать. Это все делается в вашей же компании. И поэтому, я думаю, не составит огромного труда интегрировать примерно то же самое и сноураннера и сделать частично это в фарминг-симуляторе 22 Да, какие-то можно ограничения наложить, особенно на э, игроков. Но для обладателей ПК сделайте его например, более-менее расширенные настройки, чтобы можно было наблюдать большую красоту. Вот чисто поэтому тоже не хочется выдавать такие огромные деньги. Еще и с нереализованными ожиданиями. Также я считаю, что не стоит играть в фарминг-симулятор 22 и покупать его за такие деньги. Только потому, что разработчики добавят только несколько эксклюзивных моделей техники, но не заменят целиком всю линейку и не обновят ее. Это, это прекрасно видно по тем же самым скриншотам и по трейлерам. Что я имею в виду? То есть вся та техника, которая была в 19 ферме, просто-напросто была благополучной без каких-либо изменений, без каких-нибудь добавлений и прочего. Это основная масса. Новые какие-то машинки, они, да, были созданы с нуля, но это не основная масса всей техники, которая у нас будет а, в ферме. Все мы знаем, что там больше 501 техники. Я наверняка чувствую, что вот только лишь какие-то 20 или 30% процентов будет новой техники, а остальная останется старая, такая же, как и была. Без каких-то доработанных, измененных моделек. Да, я этого не заметил, честно, по трейлерам и по скриншотам. И считаю это тоже большим минусом. Да, для некоторых, может быть, достаточно существенным минусом, чтобы просто не приобретать вторичный продукт. Еще в Simulator 22 не рекомендуется играть, особенно игрокам, которые привыкли играть а, с модами. Ну потому что, как обычно, у нас будет стандартный набор машинок, стандартный набор инструментов, ничего, как говорится, интересного. И поверьте, с этим многие не согласны, а, мириться и многие не согласны с таким набором техники играть. Лучше всего подождите полгодика, ну или же с годик, там, когда наши уважаемые мододела накрепает побольше техники и Тогда можно будет, как говорится, развернуться. Да и стоимость, я думаю, на ферму после первого года ее использования, конечно же, немножечко упадет. В конце концов, будут скидочки и так далее. То есть не лезьте сразу, если сомневаетесь, если а, не уверены. Лучше подождите чуть подольше. Там уже и выйдут моды какие-нибудь годные, народные. Тогда уже можно будет точно решить, брать вам игру или же не брать. Еще одна причина, почему не стоит играть в фарминг Симулятор 22, это то, что сюда официально никаких совершенно новых кардинальных механик, не завезут Что я имею в виду? А именно то, что Ну можно было бы, например, побольше интерактивности Какой-то, да, сделать от игры А не такой, например, деревяннейший трафик Который был с момента, там, не знаю, первой самой фермы Которая была анонсирована в 2009 году Таким же этот трафик и остался Также, почему нельзя сделать Какое-нибудь более-менее интересное Взаимодействие с теми же NPC Которые выдают нам задания Например, пускай они были бы в виде Каких-то определенных людей, да, они не просто У нас картинки а, в интерфейсе можно было бы просто позаимствовать идею, подглядеть, так сказать, в других проектах, это уже давным-давно сделано например, подходишь к какому-нибудь чуваку он тебе дает задание и чтобы как-то сам процесс сделать поинтереснее, нет, мы также оставляем всю эту систему, также у нас через картинки, есть какие-то абстрактные люди из-за чего со временем э, интерес вот и пользоваться вот этой контрактной например, системой угасает целиком и полностью, добавьте вы какие-нибудь диалоговые окна, диалоговые сцены, и будет гораздо интереснее играть. Придумайте небольшую какую-нибудь историю. Да, кстати, про историю это тоже отдельный минус, потому что сколько бы мы не играли в ферму, да, понятно, что у нас такая игра, она не предполагает никакого сценария. Ты просто-напросто берешь, идешь и занимаешься, пашешь, там, не знаю, батрачишь а, целыми днями. Но некоторые люди в принципе заинтересованы, мне кажется, были бы в том, чтобы в игре появился какой-никакой а, сценарий. Чтобы можно было там на какую-то карту завести возможность включения там какой-нибудь а, компании, что ты типа там такой не фермер, начинаешь там развиваться пошел с этим поболтал, пошел с тем поболтал тебе выдали то-то, это почему нельзя сделать элементарно какую-нибудь мини-компанию, да мне кажется большинство бы игроков было заинтересовано в том, чтобы пройти какую-нибудь определенную компанию, нежели просто по стандартной схеме, как это было раньше выезжать на поля там, и все, как говорится, по определенному шаблону, что уже было в прошлых фермах, нет, друзья, господа разработчики не хотят нам вводить совершенно новых каких-то э, механик, они просто руководствуются тем, что уже было, что есть и думают, что раз ты приносит им определенное бабло, значит можно и дальше в таком же порядке клепать, не двигаясь вперед. Нет-нет, друзья, вы так далеко точно не уедете. Еще одна причина, почему не стоит брать Farming Simulator 22 после его релиза, особенно тем игрокам, которые привыкли в эту игру играть именно на советской технике, да, на наших мтз МТЗшечках, каких-то Кировцах, там, Зилках и так далее. Этого в игре в начале точно э, не будет, поэтому можете не торопиться, просто советую подождать вам, да, немножечко полгода или год, пока игрушечка не подешевеет и не накрепает мододела огромное количество модов. Только после этого можно будет поиграть. Ну, а так можно конечно же в неофициальную версию шпилить, посмотреть, что оно там да как. Ну, и давай прорезюмируем с тобой и сделаем выводы. Не стоит в игру играть, во-первых, из-за того, что слишком завышена изначальная стоимость на дату релиза. Это практически 2000 рублей. Это достаточно немаленькие деньги. Второй пункт. Не реализованы совершенно все задумки и все ожидания, которые были возложены игроками на релиз 22 фермы не стоит играть, потому что в игру не завезут кардинально новых, каких-то интересных механик. Это тоже большой минус. Не стоит в игру играть потому что в нее не завезут супер крутой современной графики, так как она будет работать на том же самом движке. Ровно на том же самом движке, на котором работала и девятнадцатая ферма. Не стоит играть в игру потому что в ней не будет какой-то новой интересной интерактивности. Никаких интересных взаимодействий. В общем экшенов в ней точно не прибавится. Хотя этот пункт достаточно спорный. Ну и в в целом, вывод, не стоит играть в игру, потому что разработчики пытаются нам впихнуть не совсем хорошего качества продукт, а просто какое-то вторичное сырье. Немножечко просто отшлифованное, отполированное, да, можно сказать, до блеска и втюханное нам по новой. Грубо говоря, тебе продадут 19-ю ферму только с парочкой каких-то топовых модов и все. Да, несомненно, есть и свои плюсы, о которых я рассказывал в прошлом своем а, видео. Если хочешь о них услышать и, и хочешь побольше новостей про фарминг симулятор 22, то переходи, пожалуйста, в плейлист там ты найдешь гораздо больше интересной и актуальной информации. Конечно же, интересует и твое мнение, зритель. Почему, как ты думаешь, не стоит играть в фарминг-симулятор 22 и не стоит его приобретать? Напиши, пожалуйста, мне свое мнение. Мы, естественно, с тобой вместе это все детально, предметно обсудим. Ведь у братишки Скрэча есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые вы мне пишете. Также пиши мне, предлагай, какую бы ты еще хотел увидеть игру на моем канале. И братишка Скрэч к тебе прислушается. И, возможно, в ближайшем будущем она окажется на канале. Ну что,